Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема вложения в развитие, либо в комфорт. Мы нередко берем кредиты у банка, у людей. Берем в долг. Покупаем, как правило, вещи для комфорта, для улучшения наших жилищных условий. надо для понтов, и надо для себя любимого, но лишь для того, чтобы попе было теплее, мягче, уютнее. Зарадовались. Душа веселилась. Мы вкладываем деньги, убирая их у банка или у людей, в мебель, в обувь, в одежду. Дорогие ценные вещи. Берем кредиты, берем долги для того, чтобы сделать ремонт, куда-то поехать отдохнуть, купить новый автомобиль. А самое интересное, когда люди берут кредит лишь для того, чтобы отыграть свою собственную свадьбу. Мы вкладываем деньги в себя, в свой комфорт для того, чтобы было уютнее, теплее и приятнее. Но редко кто берет деньги для развития бизнеса. Это очень умные, перспективные, думающие люди. Представьте себе, что происходит тогда, когда вы берете в долг для того, чтобы какое-то время комфортно пожить. Прежде всего, вы делаете глупость. Вы деньги никуда не вкладываете, они обесцениваются сразу же, как только вы присели на купленный в кредит диван. Сразу же, как вы захлопнули, Дверь автомобиля, которые взяли в кредит, обесценивается все мгновенно. И вот теперь, с этого момента, как только вы стали владельцем этой вещи, взятой в кредит, вы становитесь автоматически должником. Вы живете в долг, как вам кажется, в своих собственных вещах, которые вас окружают, но они вам не принадлежат, пока вы не выплатили кредит, а кредиты зачастую не выплачиваются никогда, поскольку берется все новый и новый кредит. Определенная кабала ⁇ это глупость, на которую вы идете осознанно, подвергаясь то рекламе, то неким оговорам, либо некому тренду, который сейчас в обществе очень сильно прогрессирует. Мы всегда живем в долг. И это нормально с одной точки зрения, если вы вкладывали эти деньги в развитие. То есть если бы вы брали кредит у банка или у человека, для того, чтобы раскрутиться, как говорят в народе, что-то построить, куда-то вложить деньги, в свою работу. Когда у вас есть бизнес-план, когда у вас есть идея, когда у вас есть мечта. Поймите, когда вы берете кредиты, берете в долг для того, чтобы порадовать себя, свою душу, свое тело, эти вещи со временем тускнеют, пропадают, сгорают, теряют свою актуальность, просто исчезает, приходит негодность, и соответственно, спустя какое-то время возьмите новый кредит для того, чтобы эту вещь обновить. Так происходит со всем: с мебелью, с одеждой, с драгоценностями, которые тоже иногда выходят из моды, с бытовой техникой, с мобильными телефонами, с компьютерами, планшетами. Всегда одно и то же, из года в год появляются новые модели, вы оставаете к старой и опять идете за кредитом в банк, либо к человеку, который дает в долг. Вы живете как раб, постоянно должны в иллюзии того, что все принадлежит вам, но эта иллюзия опасна, она затягивает вас, и вы из года в год каждый раз берете все новые кредиты, окружая себя безделушками, которые могли бы купить за наличные, за свои собственные, если бы вложили изначально, первоначально в себя, в бизнес. Я хочу сказать, что самое разумное вложение денег, где бы вы их не взяли, в развитие. Стройте магазины, фабрики, заводы. Покупайте ларьки, вкладывайте в товар, вкладывайте в развитие, в свои идеи, в мечту, в желание работать, продвинуться. Ни в коем случае не тратьте деньги, тем более взятые в долг, лишь для того, чтобы просто покайфовать. Кайф проходит, вещи предаются. Вы вот потом возвращаетесь в реальный мир с осознанием того, что вы должны. Никогда не берите в долг для того, чтобы только приобрести комфорт. Это самообман, это рабство. Занимайте, берите кредиты, вкладывайте в себя. Это нужно, это мудро, это поможет вам встать на ноги и тогда, когда вы рассчитаете с банком, либо с вашим кредитором, вы сможете за наличные купить все, чего бы, там, чего бы вы не хотели. И больше никогда вы не будете брать кредиты, если вы раскрутитесь. Это будет уже не ваше. Вы будете свободны от кредиторов, вы будете свободны от банков и от лиц, которым когда-то были должны. Просто остановитесь, попробуйте на эту интересную теорию, посмотреть с другой стороны. Вы лишь проживаете эти деньги, проедаете, прогуливаете. Приходит момент отрезвления, когда вы понимаете, что их нужно отдавать. Подумать, а действительно ли вам это все нужно, взятое в кредит? И не лучше ли деньги вложить в настоящее, перспективное и доходное дело, которое поддержит вас и ваших родных? На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.